Вот эти суки что-то, блядь, ездят, я их особо-то и не сбал, короче, никуда, блядь. Они сами тут что-то тусуются, вот, и смотреть на них, он и эта хрень куда-то создает какую-то видимость, работы. вот -во -во, что-то, тусит, тусит. Вот я в свой сценарий добавил вот эти все, все вот эти вот, вот эти вот безумие, вот это все. Оно теперь ездит. да? Вижу, так они проезжают путь. Вот я их здесь, стояночные места установил, три. И дорожку вот отсюда вот, вот по-моему, здесь этот стоит бензовоз, блядь. Что это такое? Сухранительная розетка тоже тут стоит, да. Вот они ее проезжают и встают, а, вот они встают на свои места, конечные. Типа понял. Все, теперь дальше, короче. С кабины надо эти, Барбосов как-то позвать, да, дальше, что, там, что то Нет. Попробуем. Что, чуть-чуть надо выбирать? Вот эти, да? А, тормоза, говорю, -то бери, да? Ну давай вот тут дай его А вот так можно. Короче. Нет, вот так. Не, не реагирует вообще никогда. Sorry, we don't have... Sorry, no push Sorry, no push -carts here at this ramp. Финаты. Sorry, we don't have any service trucks here. Вот что, поработал. Sorry, no push -carts here at this ramp. Ну, вообще не я так понимаю, да? Вот куда-то поехал вот. А это что вот теперь катается? Ну, в общем, они такие вот. Башкой не дружит. Интеллект искусственный. Как у рояля. Слишком что потому только что вот где пробовал я, работал Окей, сервис тракс coming. А, вол во сейчас, наверное, попрут, короче. Вправо у меня, точно. Push cart on the way. Да, да. Пуш, как бы блядь. <laughs> push me. Satisfaction, блядь. Вон едет, блядь, клоун, короче. Кстати, надо проверить вот точки, куда я показал, да. Они не должны залезть у меня. Вот он, правильно, да. Вот я точку где-то разместил вот в этом месте. Вот. Так, он вообще заблудился, но как обычно, блядь. Клоун, блядь. <laughs> Сейчас этот куда-то меня потащит. Еретик У него так, точка, кстати, здесь вот была Чуть-чуть Ага, вот, не чуть-чуть Так, интересно, доцепит Фу, зацепит Ну, да, вот он подошел к кончикам К go. Кот попер, блять, ебать ладно, понятно А этот бензовод что-то обломался, ребят клоуна вот клоунада шикарная Можно вот так вот просто взять Прекратить это безобразие все. Сейчас. Я вообще не понял, короче, ничего здесь. Но сценарий у меня вот сейчас вот с таким вот дурдомом и, и самолет я тоже сделал уже с этими, со всеми точками. Кстати, там была вот, заправка топлива неправильная. Этой модели сейчас вот нету, не скачайте ее, потому что не, никто ничего не комментирует, я не буду ничего вкладывать, уже надоел. Ладно, вот такой вот видос бесполезный.